Здравствуйте, меня зовут Боровский Кирил Викторович, я врач-ортопед, хирург, имплантолог. Вот, хочу оставить отзыв и выразить свое удовольствие от посещаемого только что курса по поводу имплантации для начинающих, особенно для докторов, которые только начинают. Это будет прекрасное открытие, прекрасное начало. Ну а для тех, кто уже практикует и не впервые, занимается имплантацией, для них тоже будет полезно что-нибудь подчеркнуть для себя, подискутировать, получить ответы на интересующие их вопросы. Приходите, ждем вас.